Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Гармония». Этот канал для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и гармонию. Этот канал для тех, кто хочет позитива и вдохновения в своей жизни. А также для тех, кто хочет перемен и давно к ним готов. Для этого нужно всего лишь взять на себя ответственность и начать менять свою жизнь к лучшему. Для этого нужно не бояться мечтать и осуществлять свои желания в реальность. Присоединяйтесь к нам, а мы вам в этом поможем.